Как правильно сделать презентацию проекта с предложением о бизнесе, чтобы сразу зарекрутировать партнера. На самом деле волшебных кнопок нету, ну хочу сказать. Есть определенные триггеры влияния, есть определенная психология вовлечения, психология продаж. Когда вы... В особенности это хорошо работает, если вы общаетесь с человеком, который не является предпринимателем сетевого маркетинга, потому что любой сетевик он является каким-то адептом, в особенности несколько первых лет в своем бизнесе он является адептом своей сетевой компании. Хотя не относится к своей компании как к инструменту, а как просто к какой-то религиозной, к какому-то божеству. То есть, ну, Это нормальное явление, это маятник деструктивный. Вот, и для того, чтобы начинать предлагать свой бизнес, рекрутировать человека, на самом деле нужно с ним пообщаться. Это, возможно, займет часа пол времени, и на протяжении получаса, перед тем, как, например, вам человек позволит презентовать свой бизнес, вам необходимо выявить вообще его потребности в жизни, и а нужно ли ему это вообще, потому что... Есть определенная техника, когда вы выявляете, вы выявляете определенную заинтересованность да, то есть спрашивать у него вот допустим у тебя были бы миллионы долларов, то есть у тебя вообще проблем в деньгах нету давай я решим то, что у тебя есть деньги и ты можешь позволить себе все что угодно. каких пять вещей ты можешь себе позволить купить либо что ты в первую очередь позволишь себе сделать? да то есть что что ты сделаешь в первую очередь для того чтобы э, потратить эти деньги либо на, ш, на что ты их потратишь 5 вещей и вот он эти 5 вещей э, при том при всем мысли что у него проблем в деньгах нету и потом посчитывается вся сумма и начинается усиление боли усиление потребностей раскрытие потенциала спрашивая э, каким образом он может это получить э, сколько ему жизни нужно сколько ему времени для того чтобы с теми условиями, с теми, жизнь, с теми знаниями, с тем окружением, которое он имеет, сколько он будет к этому идти. То есть вы общаетесь с человеком, выявляя его потребности, потом усиливая, потом показывая препятствия, которые человек может получить и по итогу показывая планку минус, да, что он может по итогу со всем этим попрощаться и готов ли он с этим смириться по итогу, либо э, хотел бы он, то есть вы спрашиваете всегда дозволение, хотел бы он узнать о той возможности, которая может к этим целям не привести их за 30 лет, либо за несколько жизней, а, например, за года 2-3. И вот эта вот возможность является ваше бизнес приложение, когда человек вам дозволяет, то есть вы когда выявите вот эту потребность, человек дозволяет вам. Ähm рассказать об этой возможности тогда вы уже рассказываете сетевом бизнесе человек открыт то есть человек уже эмоционально заряжен он сам вывел то что он действительно хочет преуспеть и но ну, если у человека там 5 целей жизни завешивают на 3000 долларов то с этим человеком вообще общаться не нужно но если у этого человека там цели завешивают от 100 тысяч долларов и выше тогда да с этим человеком можно общаться и ему предлагают свой бизнес. На самом деле у меня есть целый тренинг, мастер продаж и рекрутинга, там 4 часа видео, если кому интересно, я могу вам совершенно за копейки его продать, почему не бесплатно, потому что я когда-то за эти знания заплатил... Более 1000 долларов, и это мне позволило рекрутировать каждые три дня в одной, из, в одной своей сетевой компании людей на 300-1000 долларов. Поэтому, если интересно, как бы, можете ко мне обратиться, я подумаю, <с glasses> по какой цене я могу вам это реализовать, но там за копейки я его вам отдам, и то ради того, чтобы была какая-то ценность прохождения этого тренинга. Вот, там 4 часа, прям скрипты, техники, вот это ментальное состояние, как нужно себя настроить, то есть вот прям от А до Я, по подготовке и прям вот проведение самого разговора, я помню это очень сильно помогало вот ребят поэтому идеально вот такого идеального результата нету в волшебной кнопки как составить определенную презентацию есть правильное влияние на человека и не дай бог вот тот человек который у меня приобретет этот курс будет этими знаниями манипулировать я это это будет кошмар потому что ну как бы это очень сильные техники нлп и нужно их только в обличении использовать и использовать в правильном направлении, в, в направлении win-win выиграл-выиграл. Тогда у вас очень круто сложится в вашей жизни и ваш бизнес очень круто пойдет. Вот, поэтому также так касается интернет-бизнеса. Для того, чтобы ваши предложения начали работать, вы должны влиять на рынок. Вы должны быть настолько очень круто полезны, что, чтобы ваша аудитория просто от вас фанатела, чтобы они вас любили, для того, чтобы они признавали, для того, чтобы они считали вас своим, для того, чтобы они считали вас доверенным таким лицом, которым может, могут постоянно обратиться, спросить какую-то рекомендацию, совет. И тогда любое ваше предложение, не, не, не будто продажа какого-то тренинга, рекрутинг все что угодно у вас никогда не будет грусти, печали по поводу потока кандидатов в свой бизнес и ну, это доказано уже поэтому вам нужно стать э, звездой да, то есть вам нужно не звездой зазвездиться а стать очень влиятельным человеком на своем рынке тогда это будет работать любое даже предложение даже очень плохо написано если даже вы не работаете с копирайтингом но если вы хотите усиливать свои знания навыки конечно я вам рекомендую начинать изучать копирайтинг даже при начальном статусе знания копирайтинга вам очень сильно поможет хотя можно обойтись без копирайтинга но вам тогда нужно очень сильно хорошо знать свою целевую аудиторию его более ее боли потребности возражения хотелки и когда вы будете на языке вашей целевой аудитории разговаривать, более хотелки, то есть показывать, что вы их понимаете, тогда и копирайтинга не нужно на самом деле.